Слушай, отдохнул так, кстати, хорошо, пока тебя не было. Вот он мне так постоянно мотает нервы. Всем привет. Я тут ездила на мастерскую новых медиа. Это такое обучение медиа-специалистов. Прошла конкурсный отбор, там было четыре этапа. Думала, что не пройду и удивлена, что я попала туда. В общем, у нас был первый модуль. Вот значит, в конце, какой у нас сейчас месяц, апрель. Да. В общем, в начале апреля я вернулась в Москву, пять дней было обучение. Там были очень уважаемые, важные такие спикеры, классная информация, крутые участники. Следующий модуль у меня 26 апреля начинается. Опять улечу, радуйся. Ура! Кстати, если вы видели тикток мэра Вологды, он в свое время очень разлетелся так по новостям, и такой креативный, классный проект. И Я вот с девочкой, которая над этим проектом работала, жила в одной комнате, мы с ней подружились. Вот. Знаешь, тикток мэра Вологды? Конечно, ты же мне его и показывал. <смех> ну а теперь давайте перейдем к новостям. В Германии анонсировали шоколадку со вкусом хрустящих ножек сверчка. Ну кричащий заголовок, по факту таких шоколадов, конечно же, нет и не будет. Бренды так часто делают, чтобы, ну просто привлечь к себе внимание. И это, кстати, насколько я знаю. Цифровая шоколадка. То есть, по сути, производитель просто напечатал обертку такую, чтобы привлечь внимание, и как бы это все останется на картинке. Кстати, не так давно были чипсы со вкусом смартфона в Японии, но они прям вышли. Да, еще был гель для душа с ароматом Big Mac от Макдональдс. Помнишь, что такое, нет? Да-да-да, помню. Я такого не видела, но вот в интернете тоже читала. Лично мне эта история нравится, это очень креативно, интересно, без лишних усилий бренд привлекает к себе внимание, потому что новость разлетелась просто по всем пабликам, новостным каналам, вообще все, кто можно, уже обсудили, что там, из от сверчков, какой кошмар. Главное, чтобы это осталось, значит, на каком-то адекватном уровне. Главное не перегибать палку и как бы оставаться в пределах разумного. А так, мне кажется, это прикольный креатив. Лучшие рестораны России выбрали на премию Wait Uit Russia 2023. Что такое вообще премия Wait Uit? В общем, в 13 2013, 2013 году собрались гастро-журналисты, люди, которые любят поесть и как-то в этом вопросе немножечко разбираются, и значит придумали вот такую премию. То есть они хотели сделать рейтинг ресторанов, чтобы было понятно, где хорошо, где не очень хорошо, куда лучше вообще не ходить. И вот с тех пор каждый год уже, получается, 10 лет они э, составляют рейтинг, топ-10, там по регионам тоже подбирают. И э, ну это происходит каждый год. И в этом году в топ-10 у нас вошли практически все рестораны из Москвы и Питера, то есть они там чередовались, и только один был ресторан из Красноярска. Я, конечно, понимаю, что в Москве и в Питере ну, на самом деле очень много классных заведений, но хотелось бы рестораны из регионов тоже в этом списке видеть. Я, например, Казань люблю, и мне как бы хотелось тоже рестораны из Казани видеть там, потому что они ну, реально хорошие, очень вкусные, и обслуживание там, сервис, в общем, там все на высоте. Мне кажется, они вполне могли бы да, конкурировать с московскими и питерскими рейстиками. Да, сто процентов. Естественно, я поздравляю с первым местом питерский ресторан «Берч». То есть «Березка». Да, «Березка», по-русски, если перевести. Говорят, что ресторан классный, мы там, правда, еще не были, но, надеюсь, скоро туда попадем. Кстати, там много разных номинаций, и одна из них официант года. И в этом году ее выиграл парень из Красной Поляны. Мы с тобой обожаем Красную Поляну. Правда, он работает в заведении какое-то интересное название, Коко Шале. Mm -hmm. Мы вот. там не были, да? Да. В, в нем мы именно не были, mm -hmm. хотя обошли там много заведений. Вот. В любом случае, поздравляем парня с Красной Поляной. За Красную Поляну mm -hmm. мы топим. Да, еще есть номинация «Шеф-повар года», которую взял Владимир Мухин. Классный чел, я на него в Телеграме подписан. Просто вот очень советую. <музыка> Гет Мишлен отказался подтверждать звезды российских ресторанов в 2023 году. Ну и пофиг. Дальше. <музыка> Глава Роскачества Протасов. 40% хроуфинадр... Да что такое, блин, я вроде сделала артикуляционную разминку, что я запинаю. Повару с качества протасов в 40% роллов Филадельфии нашли кишечную палочку. Но на самом деле сырая рыба, а слабосоленая рыба, которая у нас в роллах находится, это по сути тоже сырая рыба, это вообще очень рискованное мероприятие, и ну, нужно давать себе отчет, то, что там могут быть на самом деле всякие разные паразиты и инфекции, и поэтому заведение нужно выбирать тщательно. У меня просто была история, мы еще в школе учились, я тебе рассказывала, наверное, с подружкой заказали летом в 30-ти градусную жару роллы. Вот захотелось нам, ну как бы ничего, что жара две недели уже стояла, это ну ну ладно. Слава богу, что мы запивали их колой, но ночью мне стало прям очень плохо. Я эту историю запомнила просто на всю жизнь и с тех пор у меня летом на роллы не сезон, я их летом не ем. Вот у меня, кстати, истории с роллами нет, но я и не такой любитель, но зато у меня есть история с арбузом. Как-то в детстве дедушка на рынке купил арбуз и он один единственный раз решил его взрезать на рынке, вот, знаешь, okay. любит, да продавцы любят предлагать по посмотреть что там внутри, вот и никогда он на эту тему не велся, а тут решил попробовать. Они еще же такую пирамидку красиво mm -hmm. вырезают сверху. В общем он принес домой этот взрезанный арбуз, мы его с двоюродным братом слопали, вообще на ура! Ну, mm -hmm. потому что арбуз был реально вкусный. Вот. Но а, с, вместе с ножом, к, когда взрезали, бактерии попали, при, попали да, бактерии, естественно, в этот арбуз. И нам в этот же день стало крайне плохо. Вызвали, естественно, скорую. Скорая приехала. А, мы выпили по литровые банки воды. Это Жесть. было такое очищение. Мне кажется, просто. Ну, может, и с Морганцовкой это я уже точно не помню, потому что было давно. Вот. Прочистились таким способом. Mm -hmm. Кстати, стало легче. И нас в любом случае все равно увезли в инфекционку. Вот. Хотя я уже думал, зачем нас вести в инфекционку. Мы же трехлитровую банку воды выпили, прочистились, все нормально. Mm -hmm. и, mm -hmm. и, кстати, да, и, и почувствовал себя, правда, в разы лучше. Но все равно нас увезли. И две недели мы провалялись в инфекционке. А это вот ну просто камера. То есть mm -hmm. ты сидишь, ты, тебе нельзя выходить из палаты. Родители к тебе не пускают, ты там через окно с ними болтаешь, а это четвертый этаж. Вот. Как, ну. как, как принцески в запертиве сидели, получается. Да, да, да, да, да. Короче, жуткое время, я на всю жизнь запомнил. И, и я-то никогда эти не практиковал взрезание арбузов. И теперь никому не советую точно. Ну да, мне кажется, у всех есть какие-то свои истории с отравлениями, и от этого, к сожалению, никак не застрахуешься, потому что не только рыбы можно отравиться, но, не знаю, там, водичку попить или, не знаю, рот где-то прополоскать, да, зубы как-то чистить в каком-то городе, отеле, там, в стране, неважно. Поэтому, ну, понятно, нужно соблюдать элементарные правила гигиены, мыть руки, ну, а дальше как бы будет, что будет, надеюсь, пронесет. Как пронесет? Мысли, минует тебя эта участь отравления. И к этой же новости. Энтузиасты запустили аккаунт Международной ассоциации по защите Филадельфии. Но сейчас модно защищать права всех. И вот ребята решили покреативить и сделали вот такой аккаунт. И, да тут хайпанули на новости. Но это прикольная шутка. Я надеюсь, что это шутка все же, а не настоящий аккаунт. Поэтому поехали дальше. Роскачество в преддверии Пасхи назвала лучшие когоры России. Но тут нет смысла, я думаю, пересказывать рейтинг, потому что мы все равно пойдем и купим тот, что по акции. А вообще, я хочу сказать огромное спасибо Роскачеству, потому что они делают реально очень полезный контент. Я их периодически читаю, периодически пользуюсь их советами, поэтому вам прям респект. За сбор некоторых грибов и растений будут сажать на 9 лет. Ну, вообще, бояться такого заголовка не нужно, здесь речь идет о грибах и растениях, которые занесены в Красную книгу, и это направлено на борьбу с браконьерами, потому что браконьеры просто злейшее зло. Я их вот... Есть категория людей, которых я не люблю, ненавижу, наверное, можно сказать, ну, короче, которые плохие. Вот браконьеры относятся сюда. И э, интересно и не совсем понятно, как этот закон будет реализован и как доказать, что ты, например, случайно сорвал цветочек и не имел злого умысла, но я думаю, что обычным людям все-таки бояться нечего. Будет лишний повод изучить ботанику и посмотреть, что у нас вообще в стране, в лесах, в полях растет. А с грибами, кстати, вообще страшно, потому что можно съесть гриб по незнанию и оказаться не, не то чтобы в тюрьме, а где-нибудь там. Ну да, кстати, да. Ну, понятное дело, нужно всем знать, что ты собираешь и что ты рвешь. Нужно, наверное, отходить от этой привычки, как в детстве мы гуляли, там какой-то листочек сорвал, потому что можно и борщевик сорвать, и какое-то там ядовитое растение, но много таких случаев каждый лето у нас бывает. Поэтому будем изучать грибы, травки, ягодки, чтобы не нарушать закон и чтобы, значит, своему здоровью тоже не навредить. Да, вот сейчас так вот смотришь и думаешь, детство у нас было вообще естественным отбором. Мое любимое. Назван доступный продукт для улучшения работоспособности. В статье, значит, рассказывают про болгарский перец и как он чудесным образом влияет на наш организм. То есть он прям такой волшебный и прекрасный, прочитаешь, а кроме перца ничего есть вообще не захочется. Вот честно, меня очень сильно раздражают такие статьи, ну потому что, а как же огурцы? А как же там что там у нас помидорки, молочка? Семена, чьи, наконец, они что, не полезные, что ли? Ну, то есть, по идее, про любой продукт, про любой, правда? Ну, про, про какую хочешь. Можно написать такую статью, даже не одну. Все продукты полезные в той или иной мере, и как бы, ну что нам, скажем, одним болгарским перцем, что ли, пытаться? Питаться, точнее, пытаться пытаться <смех> путочные перцем. Мое мнение такое, что нужно есть в целом больше овощей, зелени, фруктов, там ягод, но опять же, если у вас какие-то проблемы, например, с кишечником, вам могут быть эти фрукты, ягоды и зелень противопоказаны. Поэтому, если у вас что-то болит, если вы себя плохо чувствуете, просто идите к врачу и узнавайте, что вам можно есть, что нельзя. А советы из интернета такие общие, ну как бы, ну такое себе. Вообще я пришел к выводу, то что все полезно и все вредно. То есть для каждого человека что-то может быть полезно. И, и причем бывает один и тот же продукт. Да. Вот я там по себе могу сказать. Как ты мандаринов объелся, я помню? Ну, мандарины, да. Это, знаете, ну, ну, например, мандарины, кстати, да, потому что. Uh, у меня оказывается аллергия на высокое содержание витамина С, а при этом ну, все знают, какие есть полезные витамины в мандаринах. Я То есть если бы я немного съел, да. в любом случае не надо перегибать палку, потому что бывают люди, которые пьют керосин, здесь уже естественно... Я таких знаю, к сожалению. Здесь уже, естественно, лучше так не делать вообще никому. Это, а есть, скорее всего, вредно всем. А есть люди, которые не пьют керосин, но которые друг, другим рассказывают, чтобы они пили керосин, потому что это полезно. Ну, это просто жесть. Я просто поясню историю про твою с мандаринами. Мы, в общем, как-то, наверное, пару лет назад была весна, а нам всегда говорили, ну, весной нужно пить витаминки. Мы, значит, купили витамин С, какой-то лютой дозировки, там типа 1000 миллиграмм, ну, такие шипучие таблетки, они даже, мне кажется, в супермаркетах продаются. Я пила нормально, а Женя пил, и он пошел весь пупырышками, такими, как, как жаба, помнишь? Да, конечно. Как этот динозавр. И потом, если много мандаринов лишнего съест, у него все-таки такие пупырышки появляются до сих пор. Поэтому аккуратнее с такими советами. В России заявили о создании съедобного мыла. Это не шутка, реально человек из Екатеринбурга создал компанию ⁇ Нова хим ⁇ и придумал мыло, которое можно использовать и по прямому назначению, и потом съесть его. Мало того, они с этой идеей хотят выйти на международный рынок. И вообще уже хочется сказать, что ЕКБ настолько прогрессивный город, что кажется им пора остановиться. ЕКБ у нас вообще российская силиконовая долина, такое Сан-Франциско. Там постоянно что-то изобретают. Очень прогрессивная молодежь там живет, что у нас там куча модных брендов одежды, вот химию бытовую делает много компаний, разных и так далее и тому подобное. В общем, Урал реально двигает Россию вперед! В ли? <связь> Нет, не, не, вперед, вперед. В, в, в любом случае, э, учитывая, что это силиконовый долин, там же тоже много разных идей. Ну и, да. конечно же, не все э, супер востребованы. Вот. И просто мы пока <связь> еще до этого не доросли, понимаешь? Нет, мне просто интересно, как такое могло в голову прийти. Ну, говорят, что спрос рождает предложение. Ну, как бы этот ты такой стоишь, посуду помыл, и такой помыл значит, все вытер. Блин, это же ты есть охота? Пойду мыло съем. Это так, что ли, было? Мне интересно. Как это вообще? В основном, когда помыл посуду, есть, наоборот, неохота. Ну no, да, <laughs> еще плюс мыло грязное, да? Да-да-да. Вот ä, ты помыл этим мылом посуду, э, грязь с посуды перешла на мыло, и ты... И... А он, кстати, жидко или твердый? Вот тоже. No, вот вопрос. Они не уточнили. Мне кажется, da. у них там много вариантов будет, наверное. <laughs> захотел – выпил, захотел – погрыз. Ну, мне кажется, то, что здесь ребята, конечно, перекреативили, и я надеюсь, что это тоже такой способ привлечь к себе внимание, как мы там сверчков обсуждали, да, с шоколадкой со сверчками, чтобы просто как бы вот попасть в новости, в новостную повестку. Но я очень надеюсь, что это так и есть, иначе у нас большие проблемы. Я вот, кстати, сейчас еще читаю из новости, цитирую. «Новахим планирует поставлять свою новинку также в Алтай и Кузбас потому что там меньше конкуренции. Ага, тут она прям огромная, да, по Волге, например. <связать> Слушайте, ребят, я могу вам сказать то, что вы можете хоть в Сингапур заезжать с этим мылом, там вряд ли будет какая-то для вас конкуренция. <связать> да, ну давайте на этой новости мы закончим, потому что, ну, что уже можно прекраснее придумать, чем съедобное мыло, <связать> мне кажется. И у меня, кстати, большая просьба, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам наш новый формат новостной, как звук, как свет, как дела. В общем, пишите. Еще э, просьба можете отправлять свои новости, если какие-то интересные находите нам. Да. Э, мы их выберем, мы какие-то, может быть, тоже обсудим. Да. То есть мы открыты к предложениям. Да, а, ждем. у нас, кстати, выпуск-то когда выходит? А, так, воскресенье 16 числа. Это Пасха. Пасха. Поэтому. Поздравляем всех православных с Пасхой, мы с вами на этой прекрасной ноте прощаемся, подписывайтесь, ставьте лайки, пока!